Добрый день! Сегодня мы рассмотрим среднестатистические шуруповерты для дома. В данный момент у нас здесь три производителя, четыре варианта. Сделаем сначала акцент на первый электромаш. Это самый, скажем так, бытовой, самый бюджетный, самый базовый. Электромаш D750, то есть 750-ваттная модель. Это вариант номер один. Затем переходим к арсеналу. Арсенал, шуруповерт там 750 аббревиатура. То есть, 700 тоже, так же само, как электромаш, 750 Вт. Ну, уже отличие мы видим здесь. Правильно? Затем, э, идет форвард среди этих позиций, Видите, D900, то есть, 900 ватт, Следующий идет электромаш. Электромаш он уже необычный. Здесь не только металлические патроны, как и в Витязи. Здесь еще в дополнение две скорости. Две скорости в среднем для дома не нужны. Но немаловажно для тех людей, которые работают, скажем так, с мебелью, которые ближе к ювелирным работам. Ну давайте теперь сделаем нюанс. Посмотрим на электромаш. Электромаш. Довольно простой старая модель одних из самых таких вот устойчивых позиций на рынке. на рынке уже 7 лет, кстати, действительно хорошо. Почему? Плюс того, что этого агрегата от корпуса тоже стеренок, от а до я можно найти везде. Банально, при работе мы просто его ныряем, точнее он роняется, падает, корпус можно все найти. Для дома, смотрите, что у нас здесь: 750 ватт, десятый патрон, трещотка переключением на на сверло. Реверс влево-вправо. Довольно удобно. Фиксатор кнопки. Довольно так приятно. Зажал и работает сам по себе. Регулировка. Регулировка это всегда плюс. Не только регулировка в кнопке, еще и на клавиши. Это всегда плюс, чтобы работать с тем же самым гипсокартоном. Арсенал. Арсенал да, прорезиненная ручка хороший, средний также самой мощностью, но его, возможно, минусы, довольно громоздкий тяжелее, грамм 200 уже как минимум тяжелее, уступает в весе однозначно, мощность у них одинаковая, правильно. Арсенал, в чем его плюс? Это действительно хороший производитель, что у нас тут? Прорезиненная ручка, это удобно тем, что он не будет высваивать. Да, Но все-таки единственный его недостаток это громоздкость и вес Видите, D900 То есть в нем 900 Вт Это действительно один из таких самых актуальных сетевых шуруповертов Здесь полностью прорезина ручка везде это довольно хорошо. Воздухозатворы, то есть при работе агрегат будет действительно остывать. Немаловажно металлический патрон, то есть это специально для того, чтобы он не рассыпался. Три металлические шестеренки замечательный. то есть реверс мы уже видим в агрегате, который не ломается непосредственно, как в электромаше на флажке. Но эта старая школа поймет меня. К чему? Здесь э, так же само идет регулировка клавиши, то есть набираем скорость плавно, 900 ватт, довольно хорошо. Электромаш, один из самых мощнейших шуруповертов. Здесь мы видим 950 ватт, металлический патрон. И первая скорость, так как я уже первый рассказал, сказал, для, для людей, которые занимаются мебелью и вообще что-то собирать, это действительно Орегат на ура. Мощность у него уже 950, это для ближе к работе, не только для дома. Ну, давайте продемонстрируем. Начнем из чего-то такого более простого, бюджетного. То есть, все довольно банально работает. Мощный Действительно неплохой Единственный возможно, нюанс Это внешний вид Мы сделали акцент Это чтобы был бюджетный для дома Это действительно хороший вариант Затем переходим плавно к арсеналу Арсенал 750 ваттный Работает Немного тише Но конечно же вес Сразу заметен Также самое Реверс Реверс, конечно же, в клавише, Как на более дорогих моделей Довольно хороший, мощный ряд номер три, видите 900 ваттный Средний, скажем так, вес Я бы сказал, довольно легкий, устойчивый Прорезиненная ручка делает его идеально Для фиксации Металлический патрон Так, Трещотка, все у нас идет в комплекте Включаем Сразу услышим, что действительно Помощнее и преимущество шуруповерта, опять же, удобный, не тяжелый, не громоздкий и мощный. Это хорошо. Десятый патрон позволяет сантиметровое сверло вкручивать куда хочешь. С такой мощностью с головой хватит. Переходим плавно к электромашу. Электромаш тот, который есть с двумя скоростями. Но меньше разговора включая. Что мы здесь видим? Довольно мощный, не скрип ничего. Здесь что у нас? Здесь у нас идет трещотка. То есть, люди, которые работают, знают. Это для гипсокартона. гипсокартона идеально. То есть, мы выставляем минимальную трещотку. Сверло, допустим, упирается куда-то и начинает останавливаться. То есть, мы не упадаем в гипсокартон, не залетаем. Акцент здесь был на две скорости. Как бы так, чтобы вам легче было понять Сейчас мы тогда включим на трещотки Первую, вторую скорость Включаем первую, то есть Довольно быстро То есть первая скорость у нас идет 450 оборотов в минуту Что немаловажно Включаем вторую передачу, здесь 950 оборотов Ну, как бы заметно на лицо Прорезиненный Довольно такой, не сильно и тяжелый Один из самых мощных для работ для мебели самый лучший вариант